Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня я вам расскажу об еще одном инструменте, который запустился у нас на нашей платформе Кеймат Клуб. Этот инструмент позволяет удвоить ваши деньги всего за одну неделю. Конечно, этот инструмент подходит не для всех, а только для тех, кто любит рисковать, кто любит русскую рулетку, кто любит лотереи. Итак, инструмент называется «Лотерея». Вы покупаете лотерейные билеты. Один лотерейный билет стоит 10 долларов. Денежки должны быть у вас на вашем балансе, либо на реферальных, либо на дивиденды, то есть у нас есть несколько направлений, в которых мы зарабатываем, и у нас в каждом каждую неделю у нас денежки приходят либо на дивиденды, либо Реферальной программе, либо вы сами заводите их на свой баланс. Для того, чтобы участвовать в лотерее, необходимо зарегистрироваться по моей реферальной ссылочке. Вот реферальная ссылочка, если вы еще не зарегистрированы на платформе, дальше пополнить свой баланс. Баланс пополняется очень просто. Нажимаете кнопочку купить и покупаете. У меня есть инструкции, как пополнить баланс, либо можете написать мне, я помогу вам пополнить баланс далее если вы уже инвестируете в нашу платформу то у вас есть дивиденды которые насчитываются каждую пятницу либо реферальные если вы зарабатываете еще и по партнерской программе Итак, в чем же суть один лотерейный билет стоит 10 долларов каждое воскресенье в эту в это воскресенье у нас уже будет второй тур второй этап лотереи Первый тур у нас был на прошлой неделе. Результаты покажу чуть позже. Ну, а сейчас у нас идет продажа билетов на наш второй тур. Итак, один лотерейный билет стоит 10 долларов. В воскресенье у нас проводится розыгрыш и методом случайных чисел объявляются победители. Самая главная фишка, что победителей у нас будет 50%. От купленных билетов то есть купили вы один билет ваш один билет выиграл вы на свой баланс получили 20 долларов есть конечно вознаграждения для системы но они очень небольшие прошлую неделю я была счастливчиком и мой лотерейный билет выиграл поэтому вот у меня на балансе но ну, здесь чуть побольше потому что по активности партнерской программе и соответственно у меня есть еще реферальная так вот 20 долларов чуть поменьше на моем балансе оказалось вот смотрите как это все делается вот 12 декабря 2021 года тираж номер один и вот здесь выигрышные билеты вот такие билеты и вот этот билет мой я выиграла 20 долларов то есть купила билет за 10 долларов и 20 долларов чуть поменьше мне зачислились на счет сейчас еще раз озвучу условия регистрация билетов началась 12 декабря 15 часов по москве и продлится до 19 декабря 2021 года до 11 часов по московскому времени То есть здесь шанс у всех абсолютно равный и те партнеры или те желающие, кто хочет поучаствовать в лотерее, испытать свою удачу и заработать денежек, удвоиться за одну неделю, пожалуйста, используйте. Все очень просто, регистрируйтесь на платформе, далее напишем в, в Telegram техподдержку, что желаю участвовать в их лотереи, для этого вам нужно пополнить свой баланс. Если не знаете, как, напишите мне, я помогу вам, дам инструкцию, как пополнить баланс. Дальше покупаете желаемое количество билетов, указываете свой логин в системе и указываете, откуда списать деньги. Все очень просто и в следующее воскресенье у нас пройдет розыгрыш. Приглашаю в лотерею, приглашаю на нашу платформу клуб. Вот так просто вы можете удвоить ваши деньги, купив лотерейный билет за 10 долларов. И в случае выигрыша вы получите на свой баланс 20 долларов. Вот так просто, всего за одну неделю. 50% билетов, участвующих в лотерее, выигрышные. Все честно, в прямом эфире производится розыгрыш. И на следующий день денежки у вас на балансе. Вот и все. Поэтому приглашаю, регистрируйтесь, заходите, пишите, проконсультирую и с наступающим Новым годом!